Здравствуй, дорогой зритель, приветствую тебя на канале Второй Лена. Я знаю, что ты давно хотел увидеть новое видео, но только сейчас я могу предоставить тебе твою любимую тему, которую ты запрашиваешь, а именно какие мысли сегодня посещали ее? А тебе, конечно же. Ну что ж, берем бестселлер. Нашего канала <смех> Магии наслаждений и, конечно же, мои одних самых любимых колод Элен Долган, ну, второй Элен Долган, да, собственно. И будем смотреть, возможно, еще на Ленорман, если что-то уточнить нужно будет. Итак, какие мысли. Какие же, собственно, мысли о тебе посещали ее сегодня? Ну что, погружайся с ней в твое любимое пространство, где вас двое. Я начну сегодня свой авторский расклад, как ни странно, с магии наслаждений, потому что мне хочется посмотреть потаенные мысли, да? Такие, которые м -м, никому нельзя рассказывать. Даже друзьям, которые тебя питают, насыщают в течение дня. А может быть и ночи, если вы в разлуке. Этот расклад подойдет абсолютно всем подписчикам, всем моим любимым зрителям. Почему? Да потому что мы будем смотреть самый самый драйв, то, что у вас есть внутри друг к другу, да? Ну что ж, выкладываю. Какие мысли были о тебе сегодня? Когда ты нажал на это видео? Угу. Я тут, кстати, вижу и твои мысли. <с> <с> вижу, вижу. М -м -м, сколько у тебя, сколько у тебя ревности вижу? М -м -м, какой ты вспыльчивый. Ну что ж, наверное, наверное, есть почему, да? Ну что ж, наоборот, у нас четверка пентаклей говорит о том, что мысли о тебе девушка загаданная постоянно. То есть, ну что значит постоянно? Ну не 24 на 7, конечно, но больше, наверное, чем ей бы хотелось. Я так думаю, да? То есть ты не последнюю роль занимаешь ее жизни, как ты понимаешь. Но если серьезно, то она тебя считает ценным в своей жизни, да, Четверочка пентаклей. Давай посмотрим на Таро линдуган, Да, посмотрим, собственно. Здесь, в этой колоде, хочу выложить на развитие. Да, вот эти мысли к чему-то будут приводить интересному или нет у вас. Угу. Так. Прекрасно. У меня уже есть двойные карты. Это говорит о том, что... Вы с ней на одной волне уже ранее в раскладах у нас с вами выпадали двойные карты, да. И вы уже прекрасно знаете все ребят, которые меня смотрят, что это очень важный момент. Ну что ж, о, наоборот у нас двойка кубков. Ну что ж, вы влюбленные пары, вы пара, вернее, вы обменялись своими чувствами, возможно, по четверке пентаклей, пока, скажем так, у вас отношения в развитии, то есть вы пока не, так сказать, не пара, которая живет вместе, я так понимаю, по этим всем картам уже, возможно, для кого-то это тайные пока отношения, тут у меня есть карта Луна и Рыцарь Мечей, да ревности много у вас друг к другу, ну, я забегаю вперед, но я могу сказать по обороту колод и по четверке пентаклей на магии наслаждений, что так как это эта колода отвечает за развитие, за будущее ваших отношений, да, то есть мысли, да, какие мысли, в мыслях в будущем вы выстраиваете свои отношения, как отношения любящих людей, Скажем так. Ну что ж. В начале да, расклада у меня в их попадают в два таких дуплета. Двойка жезлов. Это у нас сертификатор чувственности. да, Что между вами. И десятка жезлов. По этим картам могу сказать, что мысли постоянные. Опять-таки о тебе. Мысли какие? Хочу на свидание. Хочу сидеть вот так за столиком, ножкой теребить твою ножку, да? но ну, здесь этот момент указан, да, в «Магии наслаждений». Хочу смотреть тебе в глаза, хочу вкусно кушать с тобой, да, пить какие-то невероятные вина, не знаю, хочу хочу без шабашного уровня, по десятке жезлов э, максимальный уровень активности, да, хочу включить эти отношения. Почему говорю вот так именно? Потому что рядышком падает восьмерка мечей, то есть скованность и карта башня. Ну... Потрясающая позиция восьмерки мечей именно с картой башни. Это о чем говорит? Что наконец-то разрушится ваша стена вот эта дурацкая стена, непонимание, у кого невозможности двигаться по причину ваших скованностей, в том, что вы находитесь не в тех статусах, не в тех фигурах, у кого что, да, у кого там, не знаю, не хватало ментала понять, что этот человек тебе нужен, или ты ему нужен, или, или что-то такое да вот то есть здесь у вас эта башня наконец происходит у вас ломается а, вот этот вот причинно следственный уровень невозможностей двигания дальше да вот разрушается вот это огромная башня одиночества ваших сердец непонимание между вами каких-то наговоров сплетен я очень много причин сейчас проговариваю, потому что все эти причины сейчас разрушаются вот в этих картах. Это первый, первая строка этого расклада, и она говорит о том, что таки да наконец-то консенсус вас ждет понимаете вот выходит двойная карта четверка пентаклей карта смерть разрушается ваша некая жадность в том что вы друг другу не дал не высказывали эмоции не показывали чувств понимаете умирает наконец-то ваше вот это жадное вот это состояние что самое главное, что я там, что я главный в отношениях, да, вот давай ты, давай ты, а я потом посмотрю, вот это вот все ваш сценарий вот этого мышления, да, он наконец-то приобретает уже для вас, ну, для того человека, который сейчас смотрит, мужчина вы, либо женщина, уже как бы прошлый момент, да, по старшему аркану смерть. Вы не хотите уже так жить. Вы не хотите жить скрытностями. Вы не хотите жадничать своими проявлениями. Вы не хотите жить на расстоянии. У кого что, восьмерка мечей здесь проигрывается в башне. Именно почему у вас это происходит, да, открывание энергетики двойки кубков? Да потому что Четверка пентаклей уже актуальностью вот этого вот ощущения, знаете, четверка, вот болото, застойного болота, вот этой ментальности вашей, проворачиваемости, цикличности, одно и то же, одно и то же. Наконец-то это все уходит в небытие. И что у вас приходит, смотрите, королева жезлов, то есть женщина активная, либо вы сейчас смотрите меня, да, такая активная девушка, которая хочет вернуть, возможно, какие-то отношения. Шестерка кубков, здесь есть такая, такой момент в этом раскладе. Либо уйти в отношения со всей головой, как ребенок, в новые отношения. Здесь несколько вариантов, все говорю. В отношения уйти с головой, не оборачиваясь на то, что я там человек высокого мнения, там себе, давай подумай, посмотрю, как ты вот будешь проявляться, вот это вот все убираем. И получается что, что у нас жезловая энергия свободно течет по кубкам, да, шестерочка, она свободно себя проявляет, вы чувствуете себя императрицей, рядом с вами рыцарь кубков, человек, который приходит на свидание с кубком любви, с каким-то красивым подарком, делают это признание, понимаете? У вас потрясающе вып выпал здесь первый ряд, собственно, нет слов, мысли, мысли какие? Мысли о том, что вот, я готова разрушить прошлое, да? Я готова, вот, по жезлам, я готова пойти навстречу навстречу твоим пылким, жарким признанием по рыцарю кубков. Если сейчас меня смотрит рыцарь кубков, то есть мужчина, я вас поздравляю мысли просто улет. Но я думаю, я здесь как бы Эмоционально передала мысли, собственно, визави вашей. Под картами, да, под основными картами двойка жезлов то есть выстраивание, да, планирование. Ну, планирование, скажем так, такое как бы договоренности вашей, да, в активности стоит у меня карта Аерофанта, это говорит о том, и по жезл, да, что начинание поддерживается высшими силами, что в данных отношениях вы уже прошли некий урок некий уровень выстроили и по четверке пентаклей могу сказать что вы стали ценить себя прежде всего и ценить себя в этих отношениях то есть ценить другого человека и что отобразилось на этом прекрасном до да, первом первой строке моего расклада то есть вы наконец-то Наконец-то вдруг, знаете, как вас перещелкнуло, и вы поняли, Бля, да я аж кайфовать должен, а что что я делаю в этой жизни? Какая восьмерка мечей, какая башня? Это что было? Это моя жизнь была. То есть, вы понимаете, вы как бы из пелена у вас глаз падает, и Арафан говорит, да вот же Пажезов, он всегда был в тебе, но ты почему-то заткнул его где-то там глубоко под селезенку и страдал. Да, набирал вес, возможно, мучился. Кто-то начал курить, кто-то начал пить, кто-то, в принципе, на себя крест наложил. То есть э, вдруг иерофант э, сделал чудо, да, высшие силы подарили вот, э, какое-то новое дыхание. Но второе, второе дыхание открылось, да, ушло вот это вот, ушла эмоция, энергия вот этого какого-то. Разрушилась старое, понимаете, старые какие-то ваши оковы. Вы их носили очень достаточно долго. Вы даже, наверное, не чувствовали, что вы в оковах, в наручниках. С кляпом, можно сказать, да. Что такое кляп? Это образ того, что вы молчите. Выходили с кляпом во рту, но вы этого даже не замечали. И вот наконец-то Папа Жезлов, Иерофант, трубит, как бы, да, вот ваша королева кубков, любимая женщина, и рядом карта Возрождения, Верховный Суд, она называется. В моем из... одном из прошлых раскладов выходила именно позиция в середине расклада «Королева кубков» и «Верховный суд». Ну что ж, я вас поздравляю. Это именно ваш расклад, именно ваша картина. Какие мысли сейчас? Куда нужно возрождать поскорее, торопиться? Жизнь коротка, столько времени уже потеряла. Карта башни об этом говорит. У кого-то здесь потеряно больше года даже, у кого-то даже больше. Я могу сказать, очень жаль, что вы так долго, можно сказать, собирались в дорогу. Ну что ж, по карте луна и рыцарь мечей, могу сказать, мужчина здесь очень ревнивый, постоянно наблюдает за загадываемой женщиной наблюдает, ревнует, возможно, это спровоцировало как бы, какие-то действия в сторону. Может, вы увидели, что женщина интересуется очень много мужчин, достойных мужчин. Здесь это видно, потому что Паш Кубков ⁇ это значит признание вашей женщины, вернее, женщины вашей, многими мужчинами здесь идет Паш Чаш. И вот здесь и ваша ревность, и как бы ревность у других конкурентов в этой карте имеется. Да? Также Паш Кубков говорит о том, что у вас это чистое чувство такое, знаете, оно не незамутненное какими-то состояниями, когда люди сходятся не из-за чувств, да, а из-за каких-то выгод. Здесь, вот в этом раскладе, абсолютно все по кубкам происходит. Еще одна карта башни кстати, выходит еще одна карта, двойная, то есть действительно разрушается прошлое. И э, карта старшего аркана, одни старшие арканы, обратите внимание, карта колесница. То есть вы ран ранее вас распирало от а, двойственности, вы вот э, по вот этой колеснице постоянно то уходили в эти отношения, то приходили, то хотели, то бесились. У вас пробес такой был, понимаете? Вот он отображается по кубка кубков и рыцарь чаш по магии наслаждений. И вот, наконец, разрушается вот эта ваша система ценностей, где вы не могли сами понять, да почему со мной это происходит, понимаете? Ну, потому что вы, скорее всего, неправильно воспринимали вашу женщину, да, не совсем по четверке Пентакли были с ней доверительны, не совсем, вы скрывали себя, скрывали очень многие ваши черты характера, у кого-то была скрытность на уровне даже общения, то есть здесь разные люди, да, расклад онлайн для более точного как бы это уже личностный уровень расклада. Но если говорить в общем, ваше вот это вот возрождение по королеве кубков, я могу сказать, касается большинства из тех мужчин, которые здесь присутствуют на моем онлайн-раскладе, это то, что у вас, что вас ждет впереди. Разрушение старого. По колеснице это может быть разрушение отношений каких-то там в прошлом, которые вам мешали двигаться дальше к новому, разрушение ваших рамок, вот таких вот узких рамок мышления, разрушение ваших каких-то стагнаций, неудовлетворенности жизни, разрушение ваших прежних, понимаете, это очень сильный аркан в сочетании с колесницей, вас перевернуло внутри все, понимаете? Поколбасило так конкретненько, понимаете? Поколбасило, переколбасило и в, ко и в конце концов ваша вот эта восьмерка мечей навсегда уходит. И вы наконец-то понимаете, что вы все-таки вы человек, самый главный человек, который решает, кому вернее, кто с кем, кто с ним должен быть, кто этот человек. Насколько серьезно у вас чувство к этому человеку Признаете сами себе По пажу кубков По пажу чаш да? Это как бы двойная карта Паж кубков, паж чаш Она выходит в одной позиции Две двойные карты Ну вы поняли, да? Башня Две башни выходят да, И, кстати, еще две двойные Это у нас две четверочки Пентаклей Вы понимаете, что настолько постоянно у вас Вот это вот ощущение влюбленности Паш Кубков, это влюбленность что ничто другое, вообще не ценно для вас так сильно, как вот это вот состояние. И вы таки хотите воплотить его, да, вот по императрице и рыцарю кубков. Рыцарь это уже вестник действия, да. Вы хотите все-таки признаться в любви, для кого это актуально, кто до сих пор этого не сделал. Вы хотите встать на этих отношениях, на рельсы человека, который принял для себя ответственность, да, опять-таки еще одна двойная карта судьбы, ну вы представляете, сколько двойных карт, тоже старший аркан, и она стоит под рыцарем Пентакли, то есть уже два рыцаря, которые хотят, то есть это вы же, да, но в двойном размере, хотите по карте возрождения, вот, смотрите, вы хотите прийти к императрице, к вашей любимой женщине основной. И подарить эту двоечку кубков. Почему вы хотите это сделать? Да потому что она для вас четверка пентаклей. Опять-таки еще раз показываю двойные карты. Здесь вот все это двойные карты. Вот два пажа кубков. Смотрите, пожалуйста. Здесь настолько говорящий расклад. Мурашки просто бегут, потому что нет слов. Расклад раскладу рознь. Этот расклад я считаю просто бомбическим, одним из самых невероятно зрелищных. Вот, если вы любите Таро, вы понимаете, насколько здесь серьезно выложена картина. Здесь уже даже не просто мысли о вас. Здесь, можно сказать, мы кусочек вашей жизни посмотрели уже даже в действиях, что будет дальше. А мысли потрясающие. Кстати, что ваша... Почему двойные карты? Что ваша женщина об этом думает сейчас, понимаете? Не, не завтра, а уже сейчас думает. Что вы об этом думаете? О том же самом. И это просто потрясает. Вот такой вот расклад получился у нас. Ну что ж, я рада. Не ожидала я увидеть. И более карта Возрождения. А это уже точно Рыцарь Пентакли, Возрождение, Луна... Это вообще ипостась вот этого всего подсознательного, когда вы уже на уровне даже подсознания мыслите. Вот ваша женщина, она на уровне подсознания понимает, что старое уходит, отходит не просто на второй план, как в прошлое, да? а что старое рушится, и слава богу. И что вас ожидает? двойка мечей, то есть вы будете пытаться наладить эти отношения, и старший аркан солнца, поздравляю, вас ждет успех в этом. И вот эта королева чаш, еще раз она выпадает, то есть еще одни двойные карты, да, два раза выпадает королева мечей, она уже, ой, простите, королева кубков, она уже в будущем для вас становится не просто в ментале в возрождении, да, а она становится в вашем уже а в вашей действительности да, В вашей, можно сказать Счастливой реальности да, Она становится вот этой вот Невероятно глубинной Какой-то живой энергией любви Которая вот заложена да, в ней Она уже перетекает к вам без остатка Потому что здесь была поставлена Когда-то точка по десятке мечей и вот эти две карты возрождения говорит мне о том, что десятка мечей аннулируется. Десятка это по нумерологии 1 и 0. Это возрождение. То есть вы прошли 10 кругов ада, можно сказать. Да? Ходили по кругу, цикличность восьмерки мечей, но выпало две башни. Все это разрушено, и вас ждет рассвет. Видите рассвет здесь на этой карте. Рассвет чего? Того, что вы реанимировали то, что, казалось бы, вы же сами разрушили вот этой десяткой мечей. Вот об этом этот расклад. Почему вы это стали понимать и стали э, двигаться в этом направлении? Повторюсь, потому что вы поняли по обороту колод, что нет ничего ценнее четверка Пентаклей, чем двойка кубков. Что такое двойка кубков? Это истинное чувство любви между вами. Вот это вы поняли? Вы навсегда запомнили ощущение тоски без этого человека? Вы сами захотели устроить себе эту башню, да? Башню разрушения старого, чтобы пришло новое. А пришло новое что? Любовь. Вот двойные карты вашей любви. Вот они, еще раз их показываю. Их очень много здесь. Я всех сейчас беру. Еще раз вам их покажу. Такого я на своем опыте не помню, чтобы было столько двойных карт, тем более старших Аркана. Я вам это специально показываю, чтобы вы никогда не сомневались в том, что карты показывают настоящее, истинное. И то, что невозможно даже в разговоре выяснить. Человек не настолько может быть откровенен, чтобы сказать об этом, как многое он понял, осознал, потеряв другого человека. А карты нам это показали. Я благодарю Высшие Силы за такой удивительный расклад. Я считаю его невероятно мощным. Здесь огромная энергетика просто такая, что, знаете, ну этот стол, он просто... Дышит. Вот он дышит как человек. Вот как, знаете, дыхание я слышу вот этого всего, что я говорила. А, ну что, дорогие любимые мужчины-подписчики, жду от вас обратной связи. Надеюсь, что вы сейчас окрылены так же, как каковы вы были здесь, в этих вот символах. И вот это вот двойка кубков это то, что вас ждет в ближайшее время. Ну что, мысли о вас сейчас самые тайные. Вот они. Можете загуглить эту карту, если ее, конечно, не видно. Но я думаю, ее прекрасно видно. Я думаю, вы уже давным-давно поняли, что такое двойка кубков. А для тех, кто досмотрел до этого момента, карта Ленорман. Меня зовут Елена, и мы находимся с вами в портале Удачи портале счастья для вас я сейчас беру в свои руки магические карты Ленорман и специально для вас покажу, что вас ждет в ближайшее время. Давайте посмотрим. Подумайте о том вопросе, который вас больше всего беспокоит в данный момент, когда вы нажали на это видео. Итак, ваша карта. Карта Змея. Вас ждет сексуальный вечер. Вас ждет не просто сексуальный, вас ждет невероятно красивый эм, любовный роман по карте «Орхидея». Итак, что вас ждет? Вас ждет невероятное любовное приключение. Желаю вам счастья. До следующих встреч. Пишите. Ставьте лайки, репостите это видео. А я, как всегда, желаю вам самого лучшего, самого доброго. Ну а самое главное для вас, вы должны понять, нет счастливее человека, чем человек, который, который любит и ничего не скрывает. Прежде всего, от самого себя. На этой очень мудрой фразе, которую я сейчас почему-то решила вам сказать, я хочу закончить и пожелать вам как можно больше быть искренним. Искренность позволит вам достичь очень многого в жизни. Идите к своей мечте, будьте счастливы. Пока.